С вами очешуительный телемагазин Антона Чалеев Сегодняшний товар это правдонатор с экстрактом подорожника всего лишь за 9,99 долларов. Доставка осуществляется всего лишь в течение 5 лет в любую точку галактики при 120% предоплате. На этот сногсшибательный внеземной товар действует скидка. Купи два правдонатора по цене трех и получи один совершенно бесплатно. Действительно, это самая выгодная сделка за всю историю телемагазина. Но для чего он нужен? Ответ прост, он открывает... Истинное лицо объект. Вы подумали, что я втираю вам какую-то дичь. Не верите, смотрите сами. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Мы берем колу и совываем ее в правдонатор. Экстракт подорожника медленно, но верно начинает работать. Но еще нам нужен альфа-платок, который продается отдельно, всего за 2,28 доллара. Альфа-частицы платка ускоряют действие правдонатора, и достаточно нескольких секунд как кола превращается в кубики сахара. Покупайте Правдонатор в нашем магазине, и вы всегда узнаете правду. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. А с этой стороны вы можете подписаться на канал и не пропускать новые видео, которые выходят целых два раза в неделю. Если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, также написать комментарий внизу, чтобы он, кстати, попал сюда. Всем пока!